В мобильной колде начал же чемпионат мира, и каждый желающий может попробовать на него залететь. Но пока что этого не делайте, мужики. Остановитесь! Лучше посмотрите и послушайте мою историю его прохождения, ибо я для себя поставил небольшой челлендж. Сделать это в соло. Здорово, мужские мужчины! Давайте сразу расставим все точки над «и». Я не киберспортсмен, даже близко с этим словом не стою. Участвовать в более высоком высоких стадиях не собираюсь мне главное для себя галочку поставить и скины памятные злутать да и себя проверить на что способен я в соло что же я такого сделал чтобы выйти в такой неплохой винрейд? сейчас поведаю но перед началом хотел бы сказать что one state это поистине невероятная онлайн игра с большим открытым миром разработанная на собственном движке благодаря этому ты сможешь в нее комфортно Играть на любимом устройстве, выбирай свой путь и становись кем пожелаешь. В настоящей копии Лос-Анджелеса в One State тебя ждет отличная графика, понятный интерфейс и классное комьюнити. Прямо сейчас переходи по ссылке в описании, скачивай игру и делай жару в One State. Брата-братья, чтобы поучаствовать в соло-этапе, заходите в рейтинг, тыкайте вот сюда и выбирайте регион. Раньше давалось 10 игр, чтобы пройти квалификацию, а сейчас, как я понял, можете катать все 40, чтобы забрать главного персонажа. Я же по старой памяти настроился на 10 игр. Кстати, забавно, что изначально я думал зарядить материал про новый ребаланс оружий, но что-то как-то не срослось. Короче, из 10 игр 9 раз я брал MVP и 9 раз побеждал. Думаю, неплохой результат для соло-игры с рандомами. По геймплею вы уже обратили внимание, что я играю с ХГ-40 и так все 10 игр, хотя изначально данная пушка должна была пойти в ролик про ребаланс. Я записал все 10 игр, но в рамках данного материала не вижу смысла их показывать. Я лучше поделюсь интересными моментами и мувами, которые мне приходилось использовать для достижения успеха. Это Вторая игра на шутхаусе. Противник в самом начале никак не давал заходить на центральную точку Б. Поэтому после нескольких неудачных попыток я решил отвлечь все внимание на себя, чтобы мои тиммейты заняли точку. Лучше всего это делать заходом на их главную точку то есть под респам. В данном моменте это точка С. Тут важно помнить простую истину. Главная задача не быстрый захват, а как раз таки привлечение внимания. Нужно дразнить соперников, чтобы у них была мотивация вернуться и отбить точку. Ваша же задача максимально долго жить. Даже не обязательно полностью захватывать точку. Нужно помнить, что мы всего лишь отвлекающий маневр, чтобы другую точку захватили тиммейты. Если они не очень, конечно. Когда преимущество на вашей стороне, то лучше всего слегка сфокусироваться на защите и особо не заниматься фишкой со сменой респаунов и точек. Достаточно просто играть но, условно говоря, центральной позиции, параллельно отбивая точки, и все будет у вас хорошо. А сейчас перед вами фрагмент из третьей игры тоже на карте Шутхаус, только уже режим опорный пункт. Здесь я хотел бы подчеркнуть своевременное занимание опорника и удержание его до прибытия тиммейтов. По сути, во всем матче это был знаковый момент, ибо именно на этом поинте мы отлично оторвались вперед и, как мне кажется, психологически наши противники уже успели тельтануть и опустить руки. Давил счет. Да и вообще, я заметил, что в какой-то момент они просто прекратили пушить эту позицию, потому что у нас были активки и достаточно сильный прием, так как вся команда Здесь сфокусировалась. Против ты настрой, кстати, чуть позже вам расскажу. Шестая игра на стендофе мне запомнилась очень плотной борьбой. Центральная точка Б переходила из рук в руки только так. Действовать по тактике удержания точки противника под респан я особо не мог, ибо мне не давали подойти. Поэтому правильным решением было играть на минус. Я не рвался занимать центральную точку, во что бы то ни стало, я старался давать минусы, чтобы ее захват был условно условный. Безопасным. Ну а так как счет был очень плотным, после захвата главное все это хозяйство удержать. Поэтому ничего зазорного в небольшом кемперстве в такой ситуации нет. Главное меняйте позицию после двух-трех киллов, чтобы не стать легкой мишенью. Естественно, держать ударный темп и в соло с рандомами выигрывать каждую игру не получится чисто физически. Потому что как бы круто вы не играли, как бы круто вы не читали игру, бывают моменты, когда те занимаются откровенно говоря хернёй и не оказывают особого сопротивления. Похоже, игра была у меня на Нюктауне который, откровенно говоря, я даже славил тильт, ибо я понимал, что нужно лучше отыгрывать и больше стараться. Все не получалось из-за того, что меня не могла хоть как-то поддержать команда. Я старался выбивать соперников с центральных позиций. Старался немного жить, чтобы подождать подмогу и отрезать соперников, но от этого не было смысла, ибо товарищи, к сожалению, фидели по КД. Стоит, кстати, отметить, что противники очень хорошо играли на прием. За всю игру от своей команды я, к сожалению, не увидел активок, флешек, дымов, которые могли бы хоть как-то помочь для захвата. Но, к сожалению, слив. В принципе, это нормальное явление для игры в соло с рандомами. Главное, после такого особо не загоняться, чтобы на следующем матче это не отразилось. Как говорится, было и прошло, но, откровенно говоря, я хотел сделать 10-0. Ну ладно, 9-1. Пусть, пусть будет так, тоже, наверное, неплохо. Знаете, кстати, что самое забавное? Так это следующая игра. Далее, ебаны, курва, stay position! Курва, fucking pot! Курва, stay position, motherfucker! Don't fucking game, motherfuckers, scurva! Так, тихо! Game over! This is game over! Go, go, go, kurva, motherfuckers, Scurva, fucking pot! Fucking curva, idiot! Kurva, motherfucker, scurva, fucking game, kurva! Fucking pedal, kurva! Fucking curva, idiot! Motherfucker, kurva! Fucking idiot! Stay position, kurva, bitch! никогда не уподобляйтесь таким вот клоунам. Всю игру данный персонаж одну и ту же пластинку заряжал, тем самым мешая концентрироваться на игре. Причем, как обычно это и бывает, говоруны самые бесполезные в команде. Чекайте, как он классно отыграл. Ну просто, блять, пять с плюсом. Можно было его, конечно, и замьютить, но я не стал этого делать, ибо контент все дела. Да и вам не нужно было показать, что лучше сосредоточиться на игре. Не нужно своей неудач выплескивать на рандомов. Возможно, из них кто-то старается и потеет на винрейд, Кто-то, конечно, и по может играть, и просто кайфует от игры. Так и вы задаете себе вопрос, для чего вы играете? Вот этот бред понести? Ладно, это все лирика. Если сухо и по фактам. Для покорения соло-этапа я играл с перками Проныра, Быстрое лечение и Радикал. Если с первыми перками все понятно, то радикал нужен, чтобы быстро фармить дешевые скорстрики. У меня это БПЛА воздушная турель и орбитальный БПЛА. Рекомендую оставить первые два скорстрика, особенно воздушную турель, ибо она хорошо будет вас сейвить от вражеских леталок, типа БПЛА, контр-БПЛА, всяких говновертолет и все в таком духе. Кстати, благодаря этому можно вторым оружием взять нож, заместо какой-нибудь ракетницы. Нож нужен, чтобы быстрее добираться до точек или каких-нибудь опорных пунктов. Уйту Воробей взял чисто по приколу и не прогадал. Ее бафнули, выстрелов стало больше. Кстати, используйте ульту в моменты захвата точек или выбивания противников с опорного пункта. Ну или же когда позицию нужно удерживать во что бы то ни стало. Активная защита обязательно, и рандомы не всегда охотно захватывают позиции, а если даже захватывают, то не всегда достают активки. Основная бросалка у меня С4, она неплохо поможет оборонять и пушить позиции, пользуйтесь ей. А вот основное оружие берите по вкусу. Мне же повезло, и я сразу наткнулся на нормально апнутый ствол. Про баф я отдельно сделаю материал и, возможно, поменяю сборочку на ХГ-40. Но если вдруг кому-то интересно, сборку с которой я отыграл 10 игр, скину к себе в телеграм-канал. Там же, кстати, ты сможешь найти тиммейтов нормальных, чтобы с ними и в первом, и во втором этапе поучаствовать. А так, глядишь, и дальше пройдёте. Почему нет? Играть одному, господа, это то еще испытание. В дуо или трио все делается гораздо веселее и без особых напрягов. Ибо одному сложно вытянуть мертвую игру. Вдвоем можно, но сложно, а втроем плевое дело. Ну и раз начался новый сезон, давайте чисто символически разыграем боевой пропуск под этим эпизодом. Рандомно, кстати. Пишите в комментариях. Я играю с... Ну а дальше ваш актуальный любимый ствол. Итоги подведем уже в следующем материале про новый пистолет-пулемет, поэтому не стесняйся, пиши скорее. Подписка и кулакич обязательно, чтобы бот за тебя регнул. Желаю удачи. Это был Огнянский, все только начинается.